14 апреля в Казанском федеральном университете прошел круглый стол по вопросам взаимодействия с образовательной тэч-платформой Skillbox. Сооснователи и директор по развитию бизнеса данного ресурса Сергей Попков и руководитель направления высшее образование Надежда Галкина рассказали о работе сервиса, количестве предлагаемых курсов, зарегистрированных активных пользователей и дальнейшей перспективе развития в условиях цифровизации общества. По словам Сергея Попкова, на сегодняшний день неожиданно большому количеству людей удобнее получить информацию в формате онлайн. То есть, когда удобно? Люди начинают понимать, что онлайн это удобно, что а, онлайн это, это гибкий формат, а, и в образовании это набирает популярность, но это, конечно, стало очень массовым и популярным после пандемии в 2020 году. Вот сейчас мы просто уже констатируем а, некоторую нормализацию спроса на онлайн-образование и как следствие постоянный небольшой прирост плюс какие-то новые технологии, новшества, которые позволяют этот формат сделать наиболее интересным, интерактивным. Помимо большого количества курсов от профессионалов в той или иной области, Skillbox сотрудничает с высшими учебными заведениями и даже дает возможность получить образование государственного образца, онлайн-бакалавриат и онлайн-магистратура. В рамках круглого стола представители Казанского федерального университета и руководство платформы определили векторы для будущего двустороннего развития. Сейчас мы наметили первый вектор сотрудничества – это размещение курсов Казанского федерального университета на нашей образовательной платформе для коротких курсов университета и это будет первый быстрый шаг. И наметили планы по сотрудничеству в рамках совместных программ, либо магистратур, либо депо. Здесь нам нужно немножко поразрабатывать, но мы движемся в этом направлении. Далее в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошла лекция от представителей руководства Skillbox. Тема «Почему растет спрос на образовательные онлайн-продукты сегодня актуальна как никогда?» Ведь за последние несколько лет люди все активнее выходят из законсервированного состояния и переходят в новую технологичную реальность. Этэч создает продукты на стыке образования и технологий развивает смешанный формат обучения, а также позволяет получать навыки людям с ограниченными возможностями, проживающих в отдаленных регионах. Онлайн позволяет гораздо быстрее обновлять контент, делать более точные подходы к скил-сету работодателя и следить за тем, что нужен рынок труда. Когда мы говорим о гибридном образовании между университетом и скиллбокс, мы избегаем ситуации, что надо прогуливать пары, чтобы получить рабочий опыт, и мы избегаем ситуации, когда ты заканчиваешь университет, приходишь на работу, а тебе говорят – Забудь все, о чем тебя учили в универе. Как бы попсово это ни звучало, это до сих пор иногда так происходит. А мы берем все, что мы даем на своих основных курсах, и привносим это в основную образовательную программу. Фундамент от университета, практика от нас, идеальная коллаба. Отметим, что образовательные онлайн-платформы с каждым годом только набирают обороты. По словам экспертов, с ростом технологий обучение в сети обеспечивает качественное и полноценное образование и обладает рядом вне конкурентных преимуществ. Онлайн или офлайн – вопрос, на который нельзя дать односложного ответа. Однако всегда можно выбрать золотую середину. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универньюз.